Ааа, что это, такое? С С это бежит, бежит, бежит Так, ну что будем делать сегодня, ребята? Не знаю, Если хочу, честно, я 안. не знаю, что мы будем делать Вау, откуда у тебя этот телефон? Ага, вот там такой я получил такой русский голос. Ребята, голос. я Тиммер Гу Плейдо? До. Это вы тот самый знаменитый клум Тиммер Плей Плейдо? Вы дуете лайки? Дуи лайки, да? Я накручиваю лайки, Э, кто мне в задницу стрельнул? Ладно. Это да. А Э, у Ты что? я... я... я... я... Настя. Что ты такое несёшь? Ааааа, что это такое? Ладно, потом тебе спиннер дам, алкаш, тупой. Ура, спиннер Ладно, ладно, Финнер. дядя, мы пошли, нам пора, нам вот пора. Вот это хата, хата крутая. стойте, стойте, это, что? Что, У него сопли под кроватью. Что нам хотите предложить? Какого <свист> <свист> как зовут ребята? На зовут? А. <свист> <свист> <Я> Ребенок Денис! ДЕНИС! <свист> Не nee, стойте, ребята, стойте, идите сюда, там. идите ко мне. Что? Идем, идем. Ребята, ребята, кого зовут там Мастер тому там спинер. Меня так зовут. Меня так зовут. А как вас зовут? Твоя мать. А <свят> меня Артем Дилект. <свят> меня Артем Дилект зовут. Не, у Лиля, закопали. Тебя зовут, Хера <смешки> Куриный? Ты <смешки> меня уже назвал по имени. А я думал, Херый. О, дяденька, а покажите ваш дом. Жада, <смешки> да, да. смотрите, у меня есть спиннер. Пошли за мной, я вам покажу, где у меня куча таких спиннеров. О, пошли. давайте, <смешки> пошли, пошли. <смешки> давайте. Ура, <смешки> спиннер. Липхак. Ребята, смотрите. Тиммер плейдут! Покажите Тиммер Плейду. Что там? Мы хотим увидеть спиннер. Зайдите, зайдите в спиннер. Круг? Пока! О, нет! Я все маме. ее. Тут хронь! Пойдите! Вы меня забыли! Ха-ха-ха! Помоги! Самомирус. А! О ну нет, адвокат, все-таки, все-таки, все-таки, все-таки, все-таки, иди сюда иди, сюда, иди сюда, Леру, смотри. Смотри. Ща, глянь. Ух ты. Что тут никто да не хочет? Прыгать! Прыгайте на паутину! Да я сдаюсь, я сдаюсь. я по башке ножом. А -а -а, Бежи! А -а -а, Теперь плейду такой лох! Так, так, так! Быстрее! Мы должны крутить лазику! -а, -а. А, -а, -а. А, -а, -а, а! На! Все, валим, валим, валим, валим, валим! Кот! А -а -а. Он выбрался! Ты куда у меня пол хп? О, а я, а что, а куда О нет! Где тимер Плейдо? Вы что делаете? Тимер Плейдо! Тимер Плейдо, вы что я делаете? Тимер Плейд Тимер ладоник! Плейд! Не убивайте тимер Плейд! Там... Все, ребята, мы должны вылить в дом, тут очень опасно, он нас может отсюда столкнуть. Ну, мне что-то как-то поменьше. Начали лесенку. Давай, давай, давай. И... Не... Да приносим. А! Тиммер плей, да, Все, быстрее, быстрее, валим, валим, валим. Быстрее, ребята, быстрее. А, он идет, он идет. А, ты тупик. Дверь, дверь. Дверь заперта. А, ботяра, ботяра. Где мы? Ты тут? Ты помнишь что-то, Леру? Нет, я ничего не помню. Ладно, давай, ныкаемся в шкаф, ныкаемся в шкаф. Главное, чтобы он нас не увидел. Кстати, а где негритёнок? Не знаю. Я спрятался. Он где-то тут, он где-то тут. Надеюсь, он нас не увидит. Блин, очень страшно. Он за мной бежит, за мной бежит, за мной бежит. Убегай на крышу, на крышу, негр. На... Хаги-ваги? Что-то я не знаю. Быстрей. Пошел. А, а, быстрее. Тимер Плейдо, не убивай нас, пожалуйста. Мы любим твою Плейдо. Смачное такое, который воняет. Мы его любим. Тимер Плейдо, ты где? О, Надеюсь, он меня тут не найдет. Надеюсь, он меня тут не найдет. Где он может быть? Где он может быть? Он где-то на крыше бегает. Надеюсь, он не найдет, что его в дом забежал. А я? Ты где, ягретенок? На крыше. Мы в доме. Заб... А, вижу. Сейчас, подождите. А, это то, это то место, это то место, я валю. О, лошара, лошара, лошара, живи там Быстрее валим, валим, Лерл Валим, Лерл, не открывай ему It's... Да ты отбитый Зачем ты его открыл? It's... Я его не открывал Ты ему открыл, ты ему поднялся, пошел И открыл, зачем? Мы умрем, это Владимир Плейдус Он самый... меня не открывал Самый ужасный да, Клоун. Я не буду убивать Лерла, Лерла, помоги мне Убить твоих друзей, так так так так так. Главное заныкаться, главное заныкаться, главное заныкаться, главное. Вот главное, чтобы он не узнал где я. Ребята, идите ко мне, ребята, ребята, идите ко мне. Не говорите идите ко мне. идите, там где книги. Там, Ос-осле чердака. Ну, мы тут. Внизу. А да, мы наверху. Пуск. Путь закрыли. О, нет. А, а, нет. О, нет, о, нет. За мной опять этот Тиммер Плейду бежит. Сколько у него Плейду в задницу застряло. Тиммер Плейду. А Я тупик. к вам, ребята, наверх. А тут тупик. Тут тупик. А, Все. Я дверь держу, он ее не поломает, я ее держу. Стоп, и не проходи, пожалуйста. Нет, ты, ты дверь не сломай. Фу. Что ты делаешь? Я захотел. Затем не... мебель у него Да, воруй мебель. Пускай он будет в обрыганном. Это же тимер Гоу, он обязан в обрыганной хате жить. Фу. Где он? Какой-то динозавр рычит. Фу. Ой, Лерол, привет. Стоп, он где-то здесь. Блин. Он, он где-то здесь. Мы должны ему застроить, чтобы он сюда не прошел. С, давайте с двух позиций. О, с, двух, с, двух позиций. По, с двух позиций. Мы будем сражаться против тимер, пл, тимер Гоу. Или как тебе там? Тимир Мы! Тимир Плей не должен тут жить. Тимир тут не обязан жить. Мы против Тимир Плейдо. Мы против а Тиммер Плейдо! Мы против Тиммер Куда будем идти, ребята? Куда будем идти, ребята? Мы в тупике. Если он выйдет. Он нас еще, кстати, не нашел. Куда вы. Давайте там. Ты, ты, ты серьезно, не гретенок не надо? Не грек. Не надо. Мы бегаем уже, просто убегаем. Да, лучше убежать. Это, ты, ты, знаешь, погнали! В моей... Пока! Пока, клоун. Ой, да, клоун Тиммер плыду. Плей... Блин, давай, негритенок, валим! Не негрит... Пока клоун плейду, Тиммер! Тиммер плейду! Бежим! Надеемся, мы твою рожу зеленую не увидим в унитазе! Хотя, надо надеяться, что. А? Это его брат! Ничего себе! А -а -а -а! Тиммер Подожди. плейду, тиммер плейду, валим!